Я, конечно, хочу все-таки сновидение, яснознание, у меня это жутко интересно, меня, я что-то в себе чувствую, я пока не могу раз… И вот те техники медитации, которые выдаются, почувствовать да, почувствуют там, сердечный ритм, uh -huh. дыхание, uh -huh. витальную вибрацию, вот, дыхание позвоночника. Uh -huh. да, я не понимаю, я все-таки чувствую или нет. Как это правильно вот, ощутить? Ощущения на... всегда достаточно реальны, если мы визуализируем, а в реальности ощущений нет, это говорит о том, что это химера, то есть визуализация и ничего больше. Ощущения позвоночника, когда они идут, перепутать невозможно, то есть они чувствуются, это естественное ощущение человека, особенно при достаточной концентрации внимания. Исключение составляет травму позвоночника, которые перебивают нервные окончания. Если такого нет, значит надо. Тренироваться, прежде всего развивать гибкость собственного позвоночника, потому что вполне вероятно есть там кое-какие мышечные зажимы, которые блокируют ощущения да, да, Блокирую. в районе. Полчика, да. Поэтому вы, вы займитесь йогой, йогой, которая работает именно на гибкость суставов, на гибкость позвоночника. Через 3-4 месяца планомерных тренировок и практики по, по чакральному дыханию, а также по крайнему сакральному ритму дадут вам. Такой комплекс ощущений, о котором вы даже раньше мечтать не смогли. Просто у кого-то это происходит сразу, а кому-то надо потренироваться. Вопрос времени. Если нет, поверьте, у меня даже парализованные люди чувствовали сакральные люди, но при постоянных тренировках. А так вот раз попробовал, два попробовал, три попробовал, не получилось, не получится, не получится. Вот, тело, особенно это очень ярко выражено у людей система порядка, вы не привыкли обращать внимание на свое тело, считая его чем-то ну, недостойным внимания, немножко грязным, немножко э, таким приравнивающим человека к животным. Да? Это вот такая вот параллельная мысль, которая до конца никогда не обдумывается, но всегда сидит. И поэтому считается постыдным и неприличным уделять своему телу много внимания. И воспитание это советское, оно точно также сыграло свою определенную роль. Ну и собственное внутреннее отношение. Если в прошлой жизни вы были мужчиной, если в прошлой жизни вы были, например, там монахом христианским, то вполне вероятно, что у вас это, что называется, на подкорке сидит, что тело, тело это тлен, на тело обращать внимание не надо, и тело это сосуд греха. И будучи сегодня в женском теле, не имея отношения никакого к монашескому ордену, вы эту память себе оставили, так или иначе клюя себя за потребности своего физического тела. Ваше тело прекрасно ловит эти сигналы, думает, я лучше вообще ничего чувствовать не буду, чем потом буду получать пинки и тычки от своего своей головной организации. Вот. Поэтому здесь надо просто переломить само, само мировоззрение о том, что тело- точно такая же часть сознания, как и все остальное. И если оно не будет достаточно энергии правильного качества давать разуму, то разум не сможет правильно и качественно функционировать. Да? Займитесь физическим телом, займитесь упражнениями, главное не спешите. Потому что как только вы эти блоки из себя вышибете, оно сразу же будет направлять вас на, другое, на совершенно другое восприятие и реальности, и себя, и мыслить вы будете совершенно иначе. И вопросы, почему нельзя служить двум богам, у вас перед сознанием даже не встанут. Это же очевидно. Почему? Это настолько просто, что не будет понятно, почему вы не понимали этого раньше. Сейчас вполне, вполне вероятно, что ваш разум, разотождествив себя со своим же собственным телом, не воспринимает вас, как носителя индивидуального сознания. А потом будет воспринимать, потому что что у человека есть более индивидуальное, чем его собственное тело? За свои мысли мы поручиться не можем, за свои убеждения тем более они явно чужие. Но тело-то уж ближе и роднее нет никого.